всем привет хочу снять видео показать свои находки за прошедший сезон сезон у меня был недолгий потому что я начал его в начале сентября и закончил в середине октября да да да сентябрь октябрь и у нас снег выпало, морозы даванули вот такие дела вот монеты показать который нашел вкратце так вот двушечка 44 -го года да у меня с фокусом вообще беда вот такая двушечка в хорошем состоянии а вот еще одна такая же только она Потертая вся. Это вот в идеале вообще можно сказать рельеф, то есть сохран вообще хорошая. Это вся потертая. Тоже 44 -го года. Здесь вообще лысые. А здесь вот так вот. Вот такие двушки. Кстати, вот эта двушечка. И, допустим, взять вот эту, вот эту размер разные О, эти поменьше двушки вот. две таких больших они прям толстые такие это потоньше чуть-чуть поменьше диаметре две такие душечки, вот этих двушек у меня штук наверное 12-15 здесь не видно что-то ничего вот душечка. я сейчас вот так вот буду положить это вот потертое 2 копейки 1817 по моему год это у нас КМ год не видно ладно вот это у нас тоже дульник тоже КМ 1812 год Такая Вот еще одна Тоже КМ По-моему О, здесь кусочка нету Отломаны 24 -й, 1824 -й. О, дульничка АМ Ну, какашка <с 2021> Какали, какашка Так, это у нас Одна копейка серебром 1841 год СМ Николай I Одна копеечка еще одна копеечка SM 1842 Николай 1 это вообще хорошенькая тоже 2 копейки 1820 AM. Но она прям в хорошем состоянии Еще дульник. Кстати, их вообще много попадалось. Я помню даже. Это с двух огородов, по-моему, у меня взято. О, ДБ. 1818. ДБ. КМ. Две копеечки. Дальше. КМ. 1000. 819 или 12, непонятно. Вот такая слегка потертая. Это у нас Николай Первый. Одна копейка. 1846 год СМ. Здесь ничего нету. Николай Первый. Тут еще. Одна копейка. 1840-й. Ну, о, Еще. Это вообще что-то непонятно какая-то. Непонятно. Копейка. Ну, одна копейка. А что за копейка я что-то не вижу? Сейчас стекло вообще не видно, отражает. Не видать. Тысяча восемьсот девятнадцать или тысяча восемьсот по-моему. Надо ее потереть под водой. По моему это. Даже нет, она даже меньше, чем однушка В диаметре Хрен знает, что это за копейка Так, вот такая есть копеечка Двушечка СПБ 1896 год Николай II Чуть-чуть коцнутая с лиганца вообще вот такая вот В патине Двушечка КМ эм. АМ эм, а, 1823 По-моему год вот стопочка какая их Дульников Вот еще какая-то плюшечка Посмотрим. Тоже две копейки. Две копейки. Непонятные буковки. То ли ЕМ, то ли КМ. Вот такая. Это копейка. 1860 восемьсот или шестьдесят шестого года. Буковки не вижу. Да я еще слепой. Под увеличительным стеклом. О, это что за... Не знаю, что это такое. Александровская, наверное. Александр Второй. Я так думаю. Угу. Да, положим Вот так, вот еще Одна копейка КМ 1820 Эх, не наводит резкость 22 что ли Она подубитенькая. Однушечка Вот это что у нас это две копейки, 1870 по-моему, да? 70-й. Две копеечки. О, она такая. Так, что это? Две копейки? Вот, сюда брошу. Или вот сюда. Что монеток мне мало где-то еще лежат. Одна копейка. Тоже, наверное, такая же, как вот эта, Александровская. Это у нас... Я не знаю. Вот в этих я вообще не, не знаю. Ну, Екатерининская. Екатерина, по-моему. 1794. Я не вижу. четвертый 1794 год На лошади всадник Короче, в монетах я не разбираюсь еще Потому что это, можно сказать, первые монеты Были у меня там раньше Ну и никогда в них не сматривался Так, это у нас что? Одна, вторая Копейки серебром 1841 год. Николай Первый. Одна вторая. Сорок год. Николай Первый. Кусочка нету. Кто-то откусил. Одна вторая. 1800 восемьсот. Непонятный сорок третий что ли по-моему сорок третий это у нас что такое с орлом непонятно что это такое эх не видно Свечивают. Непонятно, короче, что это за монетка Какая-то монетка угу. Это какая-то, блин, окисленная Снимаю на телефон Резкость вообще плохая, то появляется, то пропадает. Не знаю, что за эти вот две. Ну, вот, скорее всего, 1 четвертая, которую я сейчас показывал. Потому что вот у меня остались они 1 четвертая копейки серебром. Не хочет он фокусировать. О. Вот так вот, если. Угу. Видно Николай Первый Сорок первый год Николай Первый То же самое Вся залипшая 1,4, это 1841. Вот такие монетки, короче. Это вот. Здесь еще банки у меня есть. А, кстати, да. А что-то у меня здесь этих нет Серебряных монеток нету. А, то, что это, это все царское. То, что я сейчас показывал. Сюда их положу. я и думаю, что монет мало. У меня в банке лежат эти. Советские еще. Ну я их все показывать не буду смысла нет. Вот что хотел показать. О, тоже нету. Питак у меня был. Наверное, показывал его. Куча еще монет. Так, это в сторону. Короче, вот такие монетки. Это я их поварил. Не фокусирует не знаю, что это. Я а, деньга, вот написано. Деньга. Угу. Я их поварил в соде. Вот что с ними стало. Одна. Вот еще какая-то. Одна копейка серебром Николая Первого, да? Да. Сваренная, сваренная. Что-то у меня здесь еще монет не хватает. Пятачок у меня был хороший, такой большой. Это вот 20 копеек, серебряная, 1925 Давай, фокусируйся. О, хорошо сфокусировался. Вот такая монетка. Приятная была находка, хоть она ничего не стоит вообще там, ну реально ничего не стоит, но... Когда вот так вот поднимаешь, она поблескивает. А, как приятно, блин. Так, это тоже моя находочка. А, вот еще. Вот еще что я сварил. Походу тоже это. Я думаю, Екатерина, наверное. Екатерининская. Короче, о, вот вижу корону. Не знаю, что это за мое-то. Тоже вареная. Три монетки Короче, здесь еще куча А, вот еще одна Самые старые монетки сварил, блин Это, походу, тоже деньга Вот конь А, нет, не деньга, это наверное, копейка какая-нибудь 1785 год Екатерина Кстати, вот это вот и вот это Вот это буква а. а, но они разные Это значит, вот это Елизаветинская Я так думаю, вот это Екатерининская Скорее всего, потому что здесь значок другой. Вот они какие. Самые старые монетки я сварил. Вот они. Раз, два, три, четыре. Четыре штучки. И пятак у меня еще был большой. Где-то его нет. Я не знаю. Вот это я вообще не знаю, что такое. Мне ее дали. Это я не нашел. Чего не фокусируешься? Оно. 1960. Какой-то там год. 50. Алюминиевая, легкая, легкая. Так. Это плюшечка. Вообще непонятная. Медная. Нет, понятная. Одна копейка серебром. 1841. Но она прям лысая. Лысенькая. Вот 10 копеек. Серебряная, это я находил 1929 Она что грязная Как будто в пожаре каком-то была Черная Ну и все, и вот советские Здесь Всякие разные Пятачки Их нет смысла показывать, пятаки Короче, вот так Вот, вот такая кучка ну, Что-то не хватает монет еще. Я не знаю, куда их все. Я их дергаю с места на место. И они у меня везде в разных сторонах лежат. Квартиры. Так, здесь больше интересного ничего нет. Ну и <coughs> монеты монетами. какие вот такие монетки. Кучка небольшая. Это то, что мне попалось За все мое хождение И вот такой вот Шмурдичок Здесь не видно будет Сейчас я сюда Покажу здесь Эх О, Вот так Сейчас я принесу, покажу я его этот шмурдяк принес, положил в газете. Вот такой шмурдяк. Всякая шляпа. О! Сейчас уменьшим, приблизимся, посмотрим. Что у нас тут есть? Пломбы всякие. Канина. но ну, это канина, это вообще просто пипец, короче. эта канина мне просто отдалела во все мои хождения. Не могу так снимать, неудобно. Так. Какое-то кольцо. Какая-то шестеренка от часов. Короче, херень всякая. А, вот, кстати, пули находил. Они все вот в такой херне. Ржавчину. Налет какой-то. Вот еще. Прям как бородавка. Бородавочные какие-то. Может это кровь запеченная чаянь. Кстати, пули разные все размерами, но это никому не интересно, потому что есть там каналы по войне. Посмотришь, офигеешь. Вот какая-то штучка мне рупалась. Видать, от какого-то может самовара, нет, самовара. Отломана в этом месте. Отломана. Наверное, медная, тяжелая. Такая тяжеленькая. Все, здесь больше ничего нету. Это колокольчик походу какой-то с грязью. Так, колечко вот было, да, у меня еще колечко. Первое, по-моему, попалось мне, когда я у деда на огороде ходил. Вроде там перстень. Так, подвесочка. Такая у меня уже была я еще, когда с Аськой ходил. Лет пять назад такую находил подвеску. Тоже у деда там на огороде. Вот еще какое-то кольцо. Что-то там есть, что-то написано. Что непонятно. Аловянная, не аловянная. Такой очень куто олово. Ой, олово. А, ну да, или свинец. Канина. Канина. Это вообще еще в краске, по-моему. такая каненька грузики рыбацкие и всякая шляпа хотел показать одну штучку но я что-то у себя вообще здесь ничего найти не могу я видать куда-то все пораскидал он пуговичка со звездой так это одна партия вот вторая. Тоже здесь она. Канина. Здоровая какая-то вообще. Сломанная. Ну и вот здесь вообще канины, короче, куча. Сейчас вот так сделаю расклады. Хотя здесь показывать нечего. Одна штучка у меня тут была. Вот значок какой-то. Если там видно будет, можно почитать потом правильно, держу неправильно не знаю, может так я вообще ничего не вижу короче, вот такая вот конинка крестик это мы с Витей ходили по одному огороду я крестик нашел вот такой крестик все равно приятная находка вот если бы вместо всего вот этого были бы монетки, было бы вообще интересно. Но у нас их там очень много. Это вазелин, походу старый. Вот, кстати, мне в комментариях говорили, что это... Я с дочерью на даче ходил. Искал там. Мне сказали, что это ручка от этого, от станка, Брица хотел посмотреть на нее. Добрался. Ой! Блин. Вот такая ручка. Патрон. Сейчас как выстрелить на пуля. Здесь, короче, какая-то, не знаю, серебряная, наверное. Вампиров стреляли. Или бронзовая. Не выстрелила бы. Нету этой приколюшки, которую я хотел показать. О, какая канина здоровая. Канины там, конечно, хоть отбавляй. Но я, наверное, там рассказывал, слышали, что... какое-то колечко непонятное. Что я ходил по этим огородам ну, несколько раз. У меня там несколько видео на одном и том же огороде было. Там был раньше конный двор. И, может, видели, кто смотрел. Так, вон значок какой-то значочек неправильно вижу значок такой вот такой есть какой-то лысенький значок а, нет, это какая-то, видать 4. может это золото с камешком вот какой-то значочек. И это, я же не договорил, там была перевалочная база. Через эту деревню ехали. О, вот, вот, вот что. А, да, вот она. Такая штучка интересная. Чего, не знаю. Морда. Выдавленная в железке. Вот такая вот хрень ну вот и все в принципе такая вот шляпа где-то еще что-то валяется не знаю где это все может еще что-то где-то лежит должно быть еще у меня по моему две таких два таких свертка а где я не знаю где-то проскидал вот, в этой деревне, почему там канины этой до да хрена? Ее прям много. Кстати, вот канины, которые я, по-моему, последний по снегу ходил, последний мой коп был по снегу, и вот там канины было вообще до хирища. И сейчас что то я вообще здесь не вижу. Где-то она у меня лежит. Это первая моя, походу. Где-то все упаковано в газетах. Потом посмотрю сам самому интересно. И вот там где ко мне парень подходил там, он там на мотороллере навоз раскидал вот на этом месте стоял конный двор и эти а, кто там почта не почта что там возили они останавливались на, именно в этой деревне там коней меняли своих там все такое поэтому там конины до хрена ну и монеты, в принципе, все, которые я нашел, вот вот. по большому счету, они все с тех огородов, то есть где я там ходил, по полям, по всяким там, по старым деревням, там, в принципе, находок вообще не было никаких. Всякая шляпа. Вот мои находки. Монетосики, не знаю, надо куда-то, может, если они вообще пойдут, кому-то нужны надо куда-то их продать может что подскажет куда можно обратиться там на какой-нибудь форум или еще куда-нибудь я не коллекционер в монетах не интересуюсь им ну монетами не интересуюсь все что есть и будет буду продавать может когда-нибудь заинтересуюсь начну коллекционировать но я в этом пока не вижу никакого интереса пока у меня самый интерес просто ходить искать это больше нравится ну как-то так здорово первый мой пятачок я его испортил такая пятерочка тысяча не вижу ничего. О, 1832 год. Вот такой пятак. И вот еще что-то нашел у себя. Не знаю откуда она у меня. Серебряная. Прям упаковки. Кто-то давал или не знаю где, откуда она взялась. Вот такая вот монетка. Что за монета? Хотела? Все найденные монеты. Все что короче найдено. Все что я показывал. Это найдено... В принципе, по большому счету все за сентябрь. Потому что, да, я в сентябре где-то. Я не помню, в начале сентября я поехал туда, в деревню. Сколько я на раз? Пять ездил. Вот и все там найдено. Есть, конечно, еще много интересных мест. В этом году я прям вообще как за заполошенный бегал, чтобы успеть хоть немножко походить, поискать, потому что времени оставалось мало Я знал, что быстро уже, ну, что скоро уже снег выпадет, морозы даванут. вот такие дела все, всем пока удачи, ждем весну а там посмотрим что будет, то будет, всем пока